Добрый день, продолжаем рассматривать тему об объектах незавершенного строительства. В прошлом видео мы рассмотрели признаки, которыми обладают объекты незавершенного строительства, а также рассмотрели критерии, по которому объект незавершенного строительства можно признать таковым при определенной степени готовности выполненных работ. В этом видео поговорим об ограничениях, которые имеют объекты незавершенного строительства. Первое ограничение состоит в следующем. Объект незавершенного строительства не дает права выкупа земельного участка из аренды без торгов. Обратимся к и рассмотрим данное ограничение более подробно. В статье 39.3 земельного кодекса перечислены случаи, когда земельный участок продается без торгов. По общему правилу, которое установлено в пункте 1 данной статьи, указано, что земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, продаются на торгах, которые проводятся в форме аукционов. Из этого общего правила есть исключения, которые содержатся в пункте 2 данной статьи. В нем перечислены случаи, когда продажа земельного участка, который находится в государственной либо муниципальной собственности осуществляется без проведения торгов, то есть без аукциона. Именно данные исключения, перечисленные в пункте 2, нас будут интересовать, но в частности нас будет интересовать один пункт, о котором мы сейчас поговорим. Под пункте 6, указанного пункта 2, указано, что продажа земельных участков без торгов осуществляется в отношении участков, на которых расположены здания сооружения, собственникам таких зданий, и сооружений, либо помещений, в них в случаях предусмотренных статьей 39.20. Здесь нужно обратить внимание на следующее. Возможность выкупа земельного участка Участка под объектом недвижимости предоставляется собственником таких объектов недвижимости но фокус состоит в том что в данном пункте перечислены конкретные виды имущества здания сооружения либо помещения в данных со... зданиях сооружения иными словами выкуп земельного участка под объектом недвижимости ограничен возможностью выкупа данного земельного участка под определенными видами объектов недвижимости это в первую очередь идут здания сооружения либо помещения объект незавершенного строительства не относится ни к одному из этих видов недвижимого имущества, поскольку он сам является самостоятельным видом недвижимого имущества, перечисленным в статье 130 гражданского кодекса, которую мы рассматривали в первом видео, когда рассматривали признаки особенности объекта незавершенного строительства. Таким образом, бессмысленно питать иллюзию на предмет того, что можно взять в аренду земельный участок, поставить на нем минимальный фундамент и признать объект незавершенным и выкупить земельный участок под данным фундаментом. Данная процедура, по крайней мере указанная в пункте 6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса невозможно, поскольку объекты завершенного строительства прямо не перечислен в данном пункте, дающим право на безаукционный выкуп земельного участка под объектом недвижимости. Иными словами, не питайте подобной иллюзии, чтобы не оказаться в ситуации, когда вы находитесь в юридической ловушке и не можете реализовать ту правовую цель, на которую изначально ставили. И второе ограничение, которое не так важно для садовых домов, объектов индивидуального жилищного строительства, но более важно для коммерческих зданий и сооружений офисных, многоквартирных домов и других комплексных объектов. Данное ограничение состоит в том, что объект незавершенного строительства нельзя разделить на части. Например, когда строится многоквартирный дом, он может быть в целом признан объектом незавершенного строительства, но при этом до момента ввода данного многоквартирного дома в эксплуатацию невозможно выделить в нем отдельные объекты недвижимости, в частности квартиры и соответственно нельзя зарегистрировать на них право собственности и продать. Поэтому объект незавершенного строительства регистрируется и существует как единое целое, то есть как единый объект. Вычислить в нем отдельное помещения части офисы квартиры и так далее и придать им статус объектов недвижимости в том числе зарегистрировать права на эти части не получится итак подведем итог объект незавершенного строительства имеет четыре признака первый признак состоит в том что объект незавершенного строительства относится к объектам капитального строительства незавершенный объект считается объектом недвижимости для признания строящегося объекта незавершенным не нужно выполнять определенный процент выполненных работ то есть не нужно стремиться к какому-то порогу значению процента достаточно чтобы были выполнены полностью работы по возведению фундамента и соответственно что сам объект изначально строился правомерно то есть с получением либо разрешение на строительство либо с подачей уведомления о начале строительства и четвертый признак состоит в том что объект незавершенного строительства дает право на однократное заключение договора аренды земельного участка без торгов для завершения строительства на объекте незавершенной стройки. Кроме признаков объект незавершенного строительства имеет два ограничения. Первое ограничение состоит в том что объект незавершенного строительства не дает права выкупа земельного участка без торгов. Иными словами собственник фундамента либо другого объекта незавершенного строительства, который расположен на арендуемом земельном участке, не приобретает право выкупа данного земельного участка без торгов. И второе ограничение состоит в том, что объект незавершенного строительства нельзя разделить на другие объекты недвижимости. Если вы знаете другие признаки, либо ограничения, буду признателен, если поделитесь ими в комментариях. Если было полезно, ставьте лайк, делитесь данным роликом. Увидимся в следующем видео.